Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в эфире, как обычно, Александр Владимиров. Здравствуйте, Александр! Здравствуйте, вас! Ну что, мы сегодня поговорим с вами о таком человеке, как Борис Абрамович Березовский. Очень такая, я бы сказал, демоническая личность, даже внешне, можно сказать. И меня интересует его, естественно, лондонский период. Как известно, с 2001 года по День Смерти он проживал в Великобритании. Вот, может быть, мы начнем с общей характеристики. Как бы его характеризовали? Кто это вообще? Это политический деятель? Это предприниматель? Это какой-нибудь аферист? Вот что вы думаете о Борисе Березовском? Да, вопрос сложный, непростой. Личность неординарная. Поистине он вошел уже в историю России, без него как бы э, ни 90-е годы, ни нулевые практически, э, нельзя сказать, что он не участвовал, он везде участвовал, так что личность, я считаю, очень неординарная, известная, он и политик, он и бизнесмен, он одновременно и авантюрист, он одновременно и очень добрый человек, который помогал, если очень нужны деньгами и так далее. Всяко. Это такой образ, ну, я считаю, э как бы Янус с многими лицами. И есть люди, которые только отрицательные его черты под подчеркивают. А есть люди, которые говорят, нет, нет, он весьма положителен ну, и так далее. В основном берут его человеческие качества и оценивают. Мне кажется, это действительно сложная многоликая натура. Это своеобразный Распутин. Я бы даже сказал, демон революции, как Троцкий в какой-то мере и части Распутина, части Троцкого и, в общем-то, как бы конец у них примерно одинаковый. Ну, собственно. Поэтому э, тут многогранный, э, может быть, только подход. И не думаю, что можно однозначно сказать. Вот вы знаете, Борис Абрамович, вот он был человеком только бизнеса. Да, у него было где-то в какие-то периоды ведения бизнеса, у него было до 7-8 миллиардов. А было и так, что когда он приехал в Англию, собственно... Кроме денег за Сибнефть, там и ОРТ у него, то, что дал ему э, Роман, э, этот самый Роман. наш, великий Челси, который хозяин бывший, вот, 150 бывший, уже, миллионов. Уже да. Так что практически было и 2 миллиарда, когда он приехал в Англию. Так что о нем очень, так сказать, сложно говорить. Я вот специально попытался послушать тех, кто его знал, мнения, которые они высказывали. Тоже все разные мнения. Но в целом, еще раз повторяю, как и, и все люди, даже вот физиономически, вы правильно подметили, такая фигура очень, если внешне посмотреть, такой черный ворон, вы знаете, нависший нависший над бедной Россией и так далее. Но мы, с другой стороны, любим преувеличивать немножко роль э, yeah. личности в истории. Но э, я с вами соглашусь, что он сыграл очень большую роль э, в истории современной России. А вот э, давайте поговорим действительно об этом его периоде в Великобритании. Э, тоже там э, был я, яркий такой э, период. Э, э, вот я знаю, что он, вот вы сегодня упомянули уже Романа Абрамовича, вот был такой вот суд между двумя бизнесменами, причем это было именно в Лондоне. Несколько слов об этом процессе. Кто, кто, кто победил и вообще суть этого спора? Ну, вы знаете, это, это как бы финал уже. Это, это ведь суд закончился где-то ну 2011 год, 2012 год. То есть, понимаете, это уже накануне практически смерти. И суд длился довольно долго. Его действительно... Показывали, так сказать, средства массовой информации, журналисты писали. Но все-таки тут важно понять, вот почему, во-первых, Березовский здесь оказался, в Англии. Вы знаете, вот, так сказать, ну, скажем так, он привел частично, привел, конечно, к власти Владимир Владимирович Путин. Это в этом есть, конечно, его заслуга. Он этим занимался, и он это сделал. Через свой первый канал через известного тоже ныне покойного Доренко велись соответствующие передачи все это прекрасно помнят как они мочили так сказать в противоположную сторону Лужкова с Примаковым и выдвигали так сказать Путина это конечно делал Березовский он принадлежал, ему принадлежал первый канал и по, по воле случая первое что отнял Путин у Березовского, это был как раз первый канал. И отступную 150 миллионов заплатил Рома Абрамович. а Это все произошло после, так сказать, подлодки Курс, о том, как там Даренко соответствующим образом освещал. Это не так, это не понравилось Путину. И, короче говоря, такое, такое, такое событие состоялось. Это первая компания СМИ, которая а, телевизионная, которую забрал Путин. Далее пошли все остальные, НТВ и так далее, и так далее. Но это как бы был первый шаг. Далее, что касается, с чем был не согласен принципиально Березовский, почему он, в принципе, уехал из России. Тут, кстати, хочу заметить, он в 2000 м практически уехал. Ну, можно говорить, 2021, неважно. Это когда Путин решил создать так называемый федеральный округ. И поставить своих представителей, и тем самым ущемить значительно права губернаторов, которым Березовский в предвыборной кампании Путина обещал массу всего, что у них будет свобода, так так держите Путина, и все будет окей. Что сделал Путин? Он это все, извините, отменил. Отменил и, так сказать, стал строить всем известную сегодня вертикаль власти. И Борис Абрачев это понял, он это понял, что эта ситуация как бы накаляется, и вы знаете, вот здесь, мне кажется, был какой-то элемент опять очередной его игры. Он обиделся и он уехал. Не потому, что его кто-то выдворил. Сейчас многие говорят, вот там уголовные дела. Уголовные дела были позже. Они были в 2002-2003, после э, различных смертей, Юшенкова, Головлева и так далее, людей из либеральной России, которые также создал Березовский. Но это было позже. А, Александр, извините, я перебью. А почему да, был да. выбран именно Лондон, Великобритания? Почему он не поехал в тот же Израиль? По-моему, у него даже было израильское гражданство, если не ошибаюсь. Да. А вы можете ответить на такой вопрос? Я думаю, я думаю здесь есть одна... Фишка, которую, кстати, вот незнающие люди, они ее пропускают. Понимаете, очень много российская пропаганда писала о том, что вот для того, чтобы Березовский получил политическое убежище, ему нужно было показать, что в России ужасная жизнь, идут массовые политические убийства, и он может стать следующим. Так вот, в Британии не надо... Политического убежища получать. Это ничего не дает. Можно просто получить соответствующий вид на жительство. Вложи миллион фунтов. Купи недвижимость. Так, и, собственно, тебе дадут автоматически. Вот чем Англия отличается от других, так сказать, стран в этом плане. Тут за деньги можно купить вот так называемый вид на жительство. И постоянный вид на жительство и так далее. Я думаю, так и произошло. Он получил все это. Другой вопрос. Когда были совершены первые попытки покушения на него, особенно после того, как произошел случай с Литвиненко в 2006 году, который был отравлен полонием, там была ему положена, выделена специальная охрана, причем охрана государственная со стороны Скотланд-Ярда и других служб. Вот. Ну, а возвращаясь к суду, к, к вашему вопросу, ну, так сказать, суд, суд этот, в общем-то, он был резонансным, очень многих все это интересовало, и, и в Британии, и, и везде, и шло освещение этого суда, там масса ошибок, конечно, совершил сам Березовский. Именно потому что это свойственно его натуре. Он почему-то решил, что если он будет говорить, например, на английском языке, то к нему будут ближе английские судьи. Но одновременно в одном из своих, ну, скажем так, ответов на вопросы а, главного судьи, а, он сказал, ой, вы знаете, не в то время... Вот, Почему вы, говорит, так поступили? Он говорит, ну, вы, говорит, вот, что правда-то? Он говорит, ну, знаете, я здесь должен был солгать, потому что мне нужно было решить один вопрос. Вы понимаете, это все. Вот <как> эта фраза, я должен был солгать, для того, чтобы решить вопрос, она может годиться, я не знаю где, где угодно, но только не в Великобритании. My word is my bond. Мое слово это вексель железный. И здесь, знаете, это, так сказать, здесь вообще система допроса, она ведется не в том, что тебе какие-то факты и еще что-то такое, ну, как я слышал, по крайней мере, а именно тебя ловят на словах. И если ты вот в одном допросе произнес одно, а в следующем произнес что-то другое, все, видите, тема закрыта. Да. Потеря доверия – это все, потому что ну, так устроена система, система, которая действительно, где закон выше государства, где нельзя протолкнуть какие-то вещи и так далее. И, собственно говоря, как говорят ну, и вот журналисты в то время, я слушал эти передачи внимательно, из десяти предъявленных обвинений – Значит, Говорили о семи, которые может выиграть э, Абрамович, а три может выиграть Березовский. В результате Березовский проиграл все. То -то надо было вот, вот так сделать. Абрамович тут наоборот, спокойно и тихо, обдумывая каждое свое слово, не дергаясь и не прыгая, так сказать, с мысли на мысль. Просто-напросто рассказывал свою позицию. Ну, он такой по темпераменту человек другой, понимаете, по сравнению с Борисом Абрамовичем. Поэтому, собственно, и был проигран этот суд, который окончательно, я думаю, нанес ущерб Березовскому, его финансам. И на этом, как говорится, дальше, дальше, дальше уже мы можем судить только о фактах. А скажите, а почему он решил взять такой вот псевдоним, и насколько я знаю, он находился в Великобритании под э, псевдонимом Платон Нет. Еленин. Да, Еленин, ну в часть да, Елены. Да. А, и ну, это так, вот, часть игры какой-то. Все же знали, что это Борис Борисовский, какой был Конечно, паспорт, все, бы конечно все знали. Ну, Во-первых, этот как бы псевдоним он взял, потому что здесь можно, здесь можно, вот я сейчас пойду в регистрационную палату да, и, и скажу, знаете, я хочу поменять имя, и мне его поменяют. Это не вопрос. Это настолько легко делается. Вы знаете, в отличие, например, от той же России, там, поменять сложное имя, было, ему нужно объяснение. Здесь нет, ну, хочу и все. А вот, Елена, это его была жена, а он как считал себя, так сказать, ее мужем, но там, назвался Платоном Елениным. Значит, это было перед тем, перед поездками на Украину в 904 году. Он пытался как бы приехать немножко инкогнито туда, и, ну, ну, это смешно. Ну, вот смешно, опять, да, вот, понимаете, вот, э, да такой человек, да, <свят> что никто не узнает, никто не увидит, да, то есть замаскироваться там, я не знаю, что-то сделать. Он же спонсировал, э, так сказать, «Оранжевую революцию» в 2004 и, так сказать, он очень активно помогал и Ющенко и Тимошенко. То есть там где-то, кто говорит, сумма 48 миллионов он вложит, кто говорят 38. Но одним словом, это, это довольно серьезная сумма, так сказать. Она была вложена, и э, результаты были э, соответствующие получены. Так что... Э, он пытался также в Грузию ездить, и он финансировал и грузинскую, так сказать, некоторые моменты, боролся с, с, с, в числе оппозиции, так сказать, с существующей властью. То есть, одним словом, это человек, который постоянно, понимаете, он человек-двигатель, который постоянно с кем-то боролся. Он не мог сидеть просто на стуле. Ну, как говорят, что такое Березов? Человек, разговаривающий по двум телефонам одновременно и делающим 100 дел в одну минуту. Но бизнес, говорят, он делать не умел. Он не умел делать бизнес и зарабатывать деньги. Тратить – да, умел. Не вопрос. Хорошо. И последний вопрос связан с его гибелью, потому что есть несколько версий на этот счет. Первая версия – это официально вроде бы самоубийство, но есть масса вопросов, несостыковок. И если мы отметаем версию самоубийства – то кому, собственно, это было на руку э, российским связслужбам, британским связслужбам или какие-то третьи лица? Э, что вы думаете по поводу его смерти? Дело в том, что, в принципе, известно, э, что Борис Абрамович, он активно сотрудничал, в определенный период, начальный период своего прибытия в Британию с различными службами. И это вполне естественно. Он был человек, занимал соответствующие большие должности в России, поэтому этих людей тоже интересовало, так сказать, что он знает и так далее, и так далее. Uh, так что связь с, с этими службами она была, затем он как бы передал им Литвиненко, и они уже занимались Литвиненко, он как бы от этих дел отошел. Ну, судьба Литвиненко, так сказать, нам известна. Uh, есть просто факты, 14 человек в Британии пропали, не то что пропали, а были ну, зачищены, Уничтожены. Uh, в той или иной ситуации, которые были связаны с этим делом, с Литвиненко и так далее, и не были связаны разные совершенно люди. Ну, тот же Глушков, например, бывший председатель Аэрофлота, который тоже жил в Англии, тоже, так сказать, поначалу полиция вела разные расследования, и, кстати, по делу Березовского, где-то более-менее формально, а есть вот это, есть вот это, да, самоубийство. Ну, то есть, вроде как, если формальные какие-то признаки, так сказать, совпадают. Но это то же самое, что, извините, человек умер от сердечного принципа, приступа. А почему? Может быть, э, ну, это я бы не про него. А может быть, ему вкололи что-то. Понимаете, ведь это, вот это нужно расследовать. И я знаю о том, что экспертиза такая проводилась. На этом настояла его дочь. И вы знаете, результаты не оглашены. Ведь очень много еще вещей, которые просто не оглашены. И, Евгений, тут нужно понять одну простую вещь, что э, отношения с Путиным в то время у британских властей были хорошие. Они еще до конца не поняли, с кем имеют дело. И все, что говорил Березовский, а Березовский первый в истории человек, который выступил против Путина, это первый, это его заслуга, Никто до этого ничего подобного не делал. Он был первый, кто начал рассказывать о Путине и так, далее, и так далее. Так вот, они еще этому не верили. Им было удобно, чтобы это был такой хороший человек, Путин, который выступал в нулевые годы с речами о том, что Запад наши друзья, да мы в изоляции не хотим жить, да мы хотим во все блоки вступить. Это же его слова. Но потом поменялось. Так что, в общем-то, если мы будем говорить объективно, э, точно никто не знает, было ли это убийство. Вполне вероятно, что при современных средствах запросто. Или это был, так сказать, случай самоубийства. Это точно пока... И опять еще раз повторяю, многие документы засекречены. Может быть, они ждут своего часа. Может быть, они всплывут позже. Будем ожидать, но на сегодняшний день... Кстати, по многим остальным делам также все это в подвешенном состоянии. Понимаете? Потому что, как бы, видимо, не хотели ссориться в какой-то период и так далее. Особенно Кэмерон. Он, так сказать, соблаговолил, так сказать, взаимоотношения с Путиным. Путин приезжал в Великобританию, встречался с королевой. Ну, то есть это как бы... Это потом уже, после 2014 -го года, вот как бы все эти отношения... И, и тем более сейчас. А до этого, извините, как-то было все так плавно. Еще учтите, что э, ведь практически Англия, она напичкана агентами влияния. Как булка изюма. Тут их столько. Господи, просто страшное количество. И, и, и, и никто этого не скрывал. И, извините, каким образом сын Лебедева числится в перах? Вы понимаете, есть миллионы вопросов, да, которые только можно задавать, но ответы на них э, вряд ли получишь. Здесь очень много таких вот тонкостей. Дернешь за веревочку, не дай бог потянется все остальное. Поэтому тут нужно как бы соблюдать, соблюдать такую осторожность, я думаю, чем и занимаются, собственно, британские власти. И самый, послед... самый последний вопрос, вот тоже была такая информация, что вот накануне смерти, вроде Борис Абрамович пересмотрел свои взгляды политически, вроде как покаял, покаяние какое-то наступило, чуть ли не там катарзис, и он написал какое-то письмо Путину, вы верите в то, что он мог вот так вот переосмыслить свои какие-то взгляды, или это похоже на какую-то вот подставу или провокацию? Вы знаете, он хотел в Россию всегда, он этого не скрывал, он мечтал туда вернуться. В этом есть некий, так сказать, но он же признон, понимал, что, что его сразу арестуют И с трапа самолета, ну, вот, как да, с Навальным и он, сразу он... отправиться в СИЗО. Ну конечно, это он был бы первым Навальным, да, или там вторым Карамурзой. но не знаю. Но, но он все-таки верил. Он верил, что он договорится с Путиным, что с ним можно договориться. Я так думаю, у него такая была мысль. Но есть, мне кажется, и другой аспект. А кто это письмо видел? Путин показал его только Авену. И то он его показал издалека. То есть там, а причем, что самое интересное, что сказал Авен потом, что часть была написана от руки, а часть была напечатана на машинке. Слушайте, ну это какой-то абсурд. Поэтому, причем где-то там в комнате отдыха Путина, в тумбочке это письмо, так сказать, лежит. Ну, ну, я не знаю. Можно, понимаете, все, что говорит этот человек, вряд ли заслуживает доверия, да? Я имею в виду Владимир Ивановича Путина. Да, мож, могло быть и так, могло быть и по-другому. Но, но если иметь в виду версию самоубийства, то, может быть, он действительно раскаялся, он впал в страшные депрессии и так далее, и так далее, ему жизнь мила без России. Это была довольно хорошая версия для спецслужб, прекрасно российских, прекрасная версия. Не знаю, это ну, трудно судить. Когда-то выяснится, когда-то, но не думаю, что скоро. Ну что ж, спасибо большое за этот подробный рассказ. В следующий раз мы уже поговорим на другие темы. Я вас благодарю и до следующей недели. Всего доброго. Всего доброго, всего наилучшего.